Раз, два, три, так, это был четвертый ряд Как видите, в четвертом ряду невозможно ехать на велосипеде, надо сворачивать в пятый Потому что, ну, сами видите, окей, между рядом, между четвертым и пятым рядом, а что, совершенно обычная ситуация Я думаю, все велосипедисты так ездят. Абсолютно ничего сверхъестественного. Ну, соработает. Широкий. Ой, бой, ой, бой, ой, ой, ой Ой, все, поехали Надо вправо, надо вправо Не стоило перестраиваться вправо куда ты поедешь не мы ты груза блять все на красный что ли что происходит вообще почему я между двумя трамваями Это было ужасно. Почему здесь пруд пешеходный, красный, я ничего не понимаю. Это самый ебанутый перекресток на планете, что ли?